Понятно, что уже сейчас все и говорят, и думают о бое Владимира Кличко с Деунтеем Уайлдером, американцем, который, ну, по мнению всех экспертов, должен завоевать пояс WBC. Дальше есть же масса всяких нюансов. Владимир владеет большим количеством поясов. И каждая это по разным версиям. И каждый руководство каждой версии оно же определяет, вот у тебя свободная защита, а вот у тебя обязательная защита. И каждый раз Владимир не может сам себе выбирать соперника. Поэтому следующий э, поединок, э, это будет, скорее всего, обязательная защита. И ну, я думаю, что ну, ближе всего я склоняюсь к тому, что это будет Тайсон Фьюри англичанин, это и с точки зрения интереса, и с точки зрения, опять же, для американской публики это будет интересно, и для европейской публики, и англичанам это будет интересно. То есть, это интересно. И второй момент, что американцы и промоутеры Уайлдера, если он выиграет сейчас поезд WBC, они сами не будут торопиться бросать его под Владимира. Как можно дольше они будут стараться его оберегать от Владимира, чтобы ну, Естественно, чтобы дольше он владел этим поясом, чтобы он набрал силы, подготовился к бою с Владимиром. А Владимир, тем временем, по их мнению, будет стареть, стареть, стареть, и шансов у Уайлдера будет больше. Поэтому я думаю, что, скорее всего, за объединение поясов в этом году поединка не будет. Но очень хочется верить, что он все-таки состоится. Витязкоп. Спортивное видео.